Как выбрать подарок для женщины? Молва утверждает, что привлечь достаток вам поможет новый кошелек. Но как выбрать модный, и чтобы не порвался и не поломалась застежка через неделю, чтобы из него не высыпалась мелочь и удобно размещались купюры? И первый вопрос, на который я отвечу, от Романа из Петрозаводска. Моя жена, пишет он, попросила меня подарить ей на праздник кошелек, а я вспомнил, что тот, который как-то подарили мне, через месяц безнадежно разошелся по швам, хотя вначале выглядел солидно. Знаю, что и стоил он недешево. Сейчас отложил энную сумму ей на подарок, но не хочу попасть в просак и выбрать ерунду. Подскажите, на что обратить внимание, чтобы выбрать качественный кошелек, чтобы он приносил радость и было не стыдно за качество. К этому вопросу я серьезно подготовился и не просто расскажу, но и покажу, на что нужно обратить внимание при выборе кошелька. Формула: чем дороже кошелек, тем лучше, к сожалению, работает не всегда. Он дорогой из-за бренда, а не из-за качества. Сегодня мы как раз находимся в шоу-руме и постараемся посмотреть все модели. Первый это кошелек двойного сложения. Почему двойного? Потому что он складывается вдвое. Такой кошелек легко поместится в дамскую сумочку, особенно это актуально, когда сумочка совсем крошечная, типа. Клатча. В нем есть масса отделений, они часто таких ярких расцветок. Данная модель очень популярна среди девушек и женщин. Далее мы рассматриваем длинный кошелек на кнопке. В нем есть несколько отделений, вот такое кнопочное закрывание. Он очень близок к клатчу, который вместо походной сумочки, опять же, используют женщины. Следующий вид кошелька тоже длинный кошелек, но только на молнии. Имеет несколько отделений, и сюда помещается даже телефон. Чрезвычайно удобная вещь. Его часто покупают девушки, работающие в офисе. С ним удобно выбежать на бизнес-ланч или попить кофе. Убирается все, что нужно. Денежки, карта, помада и телефон. А о том, как не попасть в просак, и купить настоящую качественную вещь, вы сможете узнать из нашего следующего видео.